Приветствую, друзья! На связи Станислав Орехов. В этом видео расскажу о том, как вы сможете зарабатывать на дизайне интерьеров, на любимой профессии от 300 тысяч до миллиона рублей. И это возможно благодаря нескольким вариантам. То есть можно зарабатывать первое это – это Перейдя на премиум-сегмент, это одна из технологий. Вторая технология, сделав систематизацию. Третья, это партнерские агентские соглашения и комплектация. И четвертая возможность, это запуск своего образовательного проекта, так что вы будете учить других дизайнеров, начинающих, на этом тоже зарабатывать. Я сам зарабатываю на всех этих направлениях. У меня есть студия дизайна, у меня есть образовательный проект, я работаю с премиальными клиентами, я делаю комплектацию. То есть я буду говорить о том, что у меня конкретно получается. И я подготовил для вас материалы, которые с удовольствием хочу с вами поделиться. И делаем мы это вместе с компанией. Компании Мистер Дорс. Это замечательные наши друзья-партнеры, которые участвуют не первый год у нас на дизайн-конференции, которые очень классный сервис оказывают, которые внедрили очень много материалов. Чуть ли не единственная такая компания, которая по максимуму взяла все, что у нас есть из книги. Проходили вместе со мной материал по выступлениям. Вероника Антелау выступала на дизайн-конференции и после этого получила шквал заявок, заказов. Дизайнеры пришли, зарегистрировались и продали на большое количество денег. То есть у них были рекордные продажи, Вероника мне рассказывала по секрету. Вы тоже сможете быть в числе этих дизайнеров и одновременно и получить мою методику, как я работаю, я с вами поделюсь с удовольствием, и э, также посотрудничать с компанией Дорс, и получить с них агентское вознаграждение, если клиент у вас купит. И будет вообще вдвойне приятно, будет и закрытый финансовый вопрос по, с Дорс, и я вам расскажу, как финансовый вопрос закрыть самостоятельно, чтобы он никогда у вас не стоял. Если вам все это интересно, сейчас буду чуть-чуть подробности. Итак, в чем суть? То есть у меня есть технология, по которой каждый дизайнер может дойти до миллиона рублей, если будет действовать по ней. Это уже точно проверено, много очень людей уже прошло, не только я там, но и наши ученики добиваются замечательных результатов. А у компании Мистер Дорс есть тоже отличная программа работы с дизайнерами, программа лояльности, по которой вы можете заказывать мебель и получать агентское вознаграждение, тоже зарабатывать. Помимо этого, там у них есть сервис, бесконечная гарантия, ну, очень много-много чего полезного. И вот мы решили объединить вот эти два направления, и суть в следующем, что я буду вас в специальной группе дополнительно учить давать вот эти материалы, давать обратную связь, мы вместе с вами соединимся и будут все дизайнеры, которые работают и хотят зарабатывать, мы будем разными способами добиваться вашей финансовой эффективности, независимости, работая с деньгами, то есть это то, что вот нас двигает, это то, что нас объединяет, и вы сможете дополнительный бонус получить от компании «Мистер Дорс». Только благодаря этой компании стала возможным, собственно, вот эта вот программа. Что мы решили? То есть, когда вы сейчас выявили желание и хотите развиваться, вы попадаете сразу же в закрытую группу у нас. Если у вас уже есть какой-то проект, то есть, вы вдруг получили проект, и вам его нужно рассчитать, то есть, получить смету, пока еще не покупать, не обязательно покупать, вы уже сразу же просто можете отправить компании Мистер Doors на просчет интерьер, и получить просчет там, в трех вариантах различных, и дальше уже презентовать клиенту. В этот момент, когда вы попадаете в базу клиентов, в базу дизайнеров, вы уже получаете доступ к курсу, который я вам даю. То есть это доступ о том, как зарабатывать четырьмя разными способами, и как система 7 на 7, как пройти путь от начала дизайнерской карьеры до системной студии и заработку в миллион рублей. То есть вы его начинаете получать, пока... Клиент отвечает, да или нет, вы уже его изучаете. То есть, это уже ваше. То есть, это такой вот бонус, который вы получаете. Следующее. Если клиент вдруг соглашается и сделка совершается, то, во-первых, вы получаете бонус от компании Мистер Дорс по агентскому вознаграждению финансовой, денежной. И, второе, я вам даю дополнительно к этому еще курс за 50 тысяч рублей по комплектации. То есть, чтобы вы не только... Знали, как зарабатывать, но и умели ну, действовать, да, чтобы у вас были действия по комплектации То есть многое из-за того, что в платных версиях программ я давал, то, что там в книге написано, мы с вами сделаем То есть у вас будет возможность со мной пообщаться, именно изучить комплектацию от первоисточника Потому что эту тему разработал я в 2014 году, и вот она до сих пор приносит много денег нашим коллегам И именно у меня полная система Вы получаете эту полную систему, тотальную, где у вас будет полное понимание, как делать комплектацию и делайте комплектацию вместе с MrDoors и э, учитесь э, на практике и с помощью курса. Поэтому присылайте свои проекты, регистрируйтесь к нам в группу. В группу мы берем дизайнеров, которые уже работают, у кого уже есть проекты и кто хочет э, повысить эффективность. Обсуждаем разные вопросы с привлечением клиентов, с продажами, с позиционированием, с упаковкой, э, с продвижением, какие способы работают, где искать клиентов. В общем, все вот это. То есть для того, чтобы принять участие, регистрируйтесь и присылайте проекты на просчет в компанию MrDoors получаете дополнительные бонусы. Если вам это все интересно, добро пожаловать в нашу группу продвинутых дизайнеров, которые желают расти в доходе и хотят вместе с партнерами зарабатывать, в том числе из комплектации с, с агентского вознаграждения. Подробности смотрите в тексте. Увидимся, будем работать с вами. А, те, кто, кстати, уже проходил какие-то у меня курсы, да, ну, возможно, вы проходили там комплектацию, либо там 7 на 7, уже знаете. Тоже для вас будет отдельное мероприятие. То есть я с вами лично поработаю. Мы соберемся в группу. У нас будет прямой эфир, где мы с вами поработаем и построим вам стратегию уже персональную, отвечу на все ваши вопросы по продажам, по продукту, по тренирую, если нужно будет. То есть у меня достаточно навыков для этого, я уже вот их очень много накопил за последнее время. Поэтому с удовольствием все буду вам передавать. Все, увидимся, до встречи.